Представьте себе, сегодня в магазине здорового питания увидела чай из артишока. Моему удивлению не было предела. Давайте продегустируем этот заморский чудо-напиток вместе, это должно быть необычно. Чай из листьев артишока продается в магазинах здорового питания в пакетиках по 2 грамма, или листовой, чаще всего употребляет его как профилактическое или лечебное средство так как вряд ли многим понравится его горький вкус. Этот напиток не содержит кофеин, имеет четко выраженный травяной вкус и обладает множеством полезных свойств – антибактериальными, противовоспалительными, желчегонными, мочегонными, антиоксидантными, противораковыми и некоторыми другими. Также при регулярном потреблении чая из артишок тонизирует мышцы тела, снижает уровень сахара в крови, способствует расщеплению излишнего жира. Благодаря этому чудо-напитку кожа очищается и приобретает здоровый, сияющий вид. Чай из артишока улучшает обмен веществ, нормализует аппетит и может помочь при целом ряде расстройств в ЖКТ. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Обещанный список ингредиентов.